Нет. Продолжим сегодня тему про финансы, правильно? Был последний uh -huh. вопрос, насколько я помню, мы с тобой неделю не общались, я решила это обсудить, оставить на эфир. У нас, девочки, все рождаются экспромтом, потому что вещи потоковые такие серьезные обсуждаются. И вопрос был следующий. Можно ли использовать инструменты для того, чтобы увеличить свой поток изобилия? Да? Вот. Что ты думаешь на эту тему? Ну, я думаю, что вокруг этой темы уже очень-очень много всего крутится. И я хочу сказать, что у нас почему-то люди привыкли из одних крайностей скакать в другие крайности. То есть из еды в не еду, из денег в абсолютное безденежье. И когда мы один из секторов нашей жизни ограничиваем либо опустошаем, мы априори не можем быть счастливыми, потому что мы живем в этом материальном мире, в котором для нас созданы все возможности, чтобы жить должным образом. Да? там какие-то там дома, какие-то э, автомобили. Э, ну, неважно, что, даже те же самые гаджеты, через которые мы с вами общаемся, они с каждым разом улучшаются и улучшаются для нашего с вами э, э, удобства. Но. И если мы начинаем это отрицать, и говоря, что там, например, «Ну вот я такой автоном, мне это не нужно», ну тогда, ребят, нужно, если вот вы хотите рубить все на корню, то нужно тогда говорить, вот я такой автоном, мне не нужна почка, чтобы э, жидкость там перевал, потому что я не пью. Давайте уберем почку, давайте уберем желудок, давайте уберем аппендикс. Да? Но вот э, мы настолько впадаем всегда из крайности в крайность, что мы даже не понимаем, что мы можем быть счастливыми, от чего мы можем быть счастливыми. А счастье наше заключается в том, чтобы мы во всех сферах нашей жизни получали максимальное удовольствие, но не через надрывы, не через ограничения, а через то, что мы можем получить в удовольствии. Потому что для удовольствия каждого человека у каждого человека есть свои границы. И абсолютно разным человеку нужно что-то, вот, кому-то нужно просто смотреть, сидеть на лужайке в удовольствии и смотреть на своих детей. Это для него удовольствие. И чтобы ему вот это вот удовольствие сделать, ему нужно выйти на такой уровень жизни, чтобы он мог себе позволить сидеть на лужайке и смотреть на своих детей. Не в ограничении, чтобы он думал, что в нашем социуме, то он сидит на лужайке, смотрит на своего ребенка. И думают, не придет ли за ним ПДН, что его дети не ходят в школу, потому что он такой классный, что ему не нужны деньги, что он получает счастье от того, что он просто смотрит на детей на лужайке. Нет, мы в любом случае должны понимать то, что мы в каком мы обществе живем, в каком мы мире живем. И вот именно вот эта вот потоковость, она должна быть во всем. То есть не то, что я вот такой вот потоковый, я ословил дзен, и мне больше ничего в жизни не надо. Если ты один, то, возможно, это так. Я не пробовала, я не одна, у меня семья. И я в ответе, как минимум, за своих детей. Поэтому я не могу сказать, что я сейчас вообще все брошу, от всего отрекусь и пойду в горы, возьму только свой любимый велосипед, пойду в горы и буду там отлично существовать, и мне больше ничего не нужно. Нет, у меня есть дети, которым нужно. У меня есть социум, который следит в том числе и за моими детьми. Он следит и за мной, как за матерью. И от этого мы никуда не денемся. Поэтому я думаю, что вот, наверное, как у нас любят говорить, ой, автоном, вот он должен обязательно делиться своим опытом без оплаты, Автоном, он должен быть на полной автономии и жить без денег. Но я, наверное, тогда сделаю разограничение. Есть автономы, которые, наверное, так семейные, у которых есть дети, а есть одиночки. И это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные. Потому что мы прекрасно знаем многих девочек, которые не по одному году автономят, и у них есть семьи. И вот скажи mm -hmm. ей хоть одно, что да. денег, автономка, и что она тебе скажет? Это же бред. Конечно, да. Вообще, если честно, вот так, давайте рассуждать логически. Любая крайность — это является край. Это не золотая середина. Автономия — принято считать, что это здоровый образ жизни, именно здоровый, то есть обычный человек, он является, по сути, не совсем здоровым, если организм выходит из строя, стареет, да, и болеет. Если предположить, да, что автономия, она позволяет удерживаться дольше в здоровом образе жизни, то есть тормозятся физические обменные процессы, как я заметила, тормозится дыхание, в первую очередь, это один из фактов, да? то, соответственно, автономия ⁇ это та гармония, к которой стремится человек. Автономия без потребительства быть достаточной во всех сферах. Тогда здесь, получается, не должно быть крайности нигде. Не должно быть крайности да, в чрезмерном желании денег. Не должно быть крайности в чрезмерном отказе от денег. А должно быть самодостаточное, уверенное, внутреннее понимание, чего я хочу, чего мне нужно. И честная забота о себе, честная забота о близких, равнозначных долях, и тогда приходит вот это состояние потоковости, изобильности. Именно когда ты не задумываешься, что мне, допустим, нужно что-то, купить и приобрести это, а вдруг для тебя вселенная при, а, приготовила намного больше, ты сам себя ограничиваешь, но ну, ты же не знаешь об этом, мы не можем об этом знать. Именно об этом я сейчас здесь и говорю, что нужно понимать, что э, когда мы уходим в крайности, мы продолжаем изучать свои границы, вот. Мы продолжаем изучать свои границы, пусть в финансовом эквиваленте, пусть в своей изобильности, да. А пусть э, в своем принятии потоке, так скажем, ну, слово «поток», да, это совсем уже заезженное, изобильность принятия, наверное, в первую очередь в заботе о себе, насколько я позволяю о себе заботиться о Вселенной, да, и здесь уже идет распределение, я позволяю заботиться это либо в денежном эквиваленте, либо Кому-то из людей себе позволяя заботиться, да, то есть я позволяю заботиться даже окружающим мясоедам о себе, да, то есть пусть с их точки зрения что-то не так, но они стараются. То есть вот этот моменты они очень тонкие, скользкие, но они приводят к внутренней гармонии, потому что давайте разберем, вот такой есть человек, да, свет, мы изначально не помню, об этом говорили или нет, но с точки физиологии человек это клетки, да. В каждой клетке есть атом. Атомы. Да, мы да. Чистые, чистые да. Из да, а каждый атом он состоит из электронов. В электроне есть протоны и ионы, они положительно отрицательно заряженные. Это такие как бы частицы, которые соединяются, да, и из-за своей направленности начинают крутиться в разные стороны. Кто изучал квантовую физику, смотрел, то атом — это не кругляшок. Атом — это кольцо, создано из ионов и протонов. да. Но вот эти ионы и протоны, если их рассматривать, они сами по себе еще созданы из частиц, которые спиралевидные, тоже, тоже из точечек, из частичек спиралевидные. И все они запущены, угадайте, чем? Они не просто так крутятся, да? То есть вот из этих элементов Состоят уже атомы, потом электроны, а, да, вернее ядра, потом электроны, потом сами атомы, потом клетки. И получаются вот эти атомы элементы, из которых состоят уже основное вещество человека. Я все веду к тому, что все это движется не хаотично. Все это движется благодаря эфиру. Эфир направляет. Эфир — это есть э, та божественная энергия, которая наполняет нас каждого. Вот он стул, вот он диван, вот Света, вот я, вот вы все вместе, мы пронизаны одинаково. И в каждом проявляется Творец по-разному. Здесь у него завихрение такое, здесь у него завихрение такое, потому что он через каждого, через каждый живой-неживой проживает свой урок, свою историю. Но о чем это я сейчас хочу сказать? О том, что все есть едино, понимаете? И когда я что-то отрубаю от себя, я как будто бы отрубаю кусок, часть себя. То есть я не принимаю целостность этого мира, гармонию этого мира. Ну нет гармонии, нет изобилия. Это все очень просто. Здесь можно даже говорить да про финансы, возвращаясь к ним. И вот эти все финансовые инструменты это проработка своего ума. То есть наш ум, когда мы работаем от ума, не от осознанности, не от осознанности, от ума, мы работаем в горизонтали. Ум, он имеет да, положительный, отрицательный ответ. По горизонтали есть посередине ноль, не знаю, да? Вот. А сознание, оно копает глубину. Вот. И когда мы живем от ума, то мы, конечно же, пользуемся инструментами. Мы начинаем прорабатывать себя, я даже не знаю, какие денежные есть инструменты, ну, наверное, те же самые аффирмации, наверное, денежные масла есть эфирные, да, как бы, почему, наверное, я знаю, как практик, да, глубокие. потому что масла, допустим, это живой инструмент, вот, и... Вот этот живой инструмент, он вибрирует на определенной частоте, и он э, дает определенные изменение. То есть э, живой инструмент, который вы вносите в свое пространство, он на вас влияет, потому что, получается, он создает вибрации, колебания, которые влияют на наши ионы-протоны, находящиеся в электронах, в атомах и в клетках. Вот. Но если это какие-то там другие непонятные, совершенно выдуманные человеком какие-то правила, законы, поступите так, сделайте это, это неправильно, да. Есть такие элементарные, природные приметы, они там могут быть тоже нести, вести вас к деньгам или к чему-то еще там по фэншую повернуть кровать, там, допустим, сделать, нарисовать янтры, которые изначально под определенным углом рисуется, это сакральная геометрия, и она простраивает ход энергии, и повесит ее в определенную сторону, допустим, планеты, да, то есть опять же энергия направится, и мы состоим из энергии, но а, это получается инструмент, который дается на определенном уровне сознания, это вот как мы общались со Светланой с астрологией, да, Свет, а, получается астрология дается вначале когда ты родился, вот я как хироман могу вам сказать, правая рука, это мы с ней родились, заметьте, правая и левая отличается, да, и правая рука – это расположение планет при рождении, вы можете посмотреть, и все у вас совпадет, но мы творим свою судьбу, и мы меняемся, и ваша, вернее, ну как бы левая рука, да, а левая, наоборот, то, что, правши левое то, что пришло в жизнь с нами при рождении а правая, она как раз будет говорить о том, что мы сделали. То есть я правша, и я меняю, и я меняется линии на правой руке. Так вот, по левой руке совпадет с вашей Натальей, карта астрологической, а на другой руке то, что вы успели сделать в жизни. И есть интересные вещи такие, как просматривание линий, да, что изменилось, в какую сторону лучше или хорошую, там видны события какие-то. Эти события влияют на развитие нас, они, все знают, что пальчики и холмики, они тоже относятся к планетам. Вот. Так вот, натальная карта, она рассказывает нам о том, что пришло в нашу жизнь, а то, что мы сделали, это то, что мы уже прожили, были события. И опять же, все в наших руках, везде есть выбор, идти строго по своей натальной карте прислушиваться, у каждого есть свой выбор, каждый делает, как ему удобнее, но чтобы для начала куда-то пойти, люди просыпаются, да, свет, и они начали изучать себя. Изучать себя через психологию, через астрологию, нумерологию, да, понятно, это очень удобно, это очень комфортно, но когда уже это все узнал со всех сторон, как кубик-рубик покрутил, то ты понимаешь, как им дальше пользоваться, для чего он тебе нужен, вот, ты начинаешь шагать в этой жизни более осознанно. И уже более поступательно выбираешь свои практики, и они начинают расти в вашем окружении, для вас. Каждый инструмент, каждая практика, она отличается. Но а, давайте напомним со света, к чему человек стремится, свет. Вот в первую очередь, к чему человек стремится. Ну, человек вообще стремится, он изначально, мы созданы, чтобы вообще быть счастливыми. Да. быть счастливым и познавать себя, познавать себя и быть счастливым в этой всей планете, потому что планета — это на самом деле я есть, и есть эта планета. И у нас очень многие сейчас, знаете, наслушались книжек, насмотрелись просветленных, наголодались там какой-то промежуток времени, и они говорят, вот не надо жить от ума, ну, ребят, у нас есть ум. Это, конечно, одно из тех вещей, которые незаметно. Но когда мозг отсутствует, это сразу же видно в человеке. И ум ⁇ это наш тоже один из инструментов. То есть еда либо не еда ⁇ это наш инструмент, чтобы более корректно выйти в какое-либо состояние. Вода либо не вода, то есть жидкость. Это тоже инструмент, чтобы более корректно выйти в какое-либо состояние. Сон, либо депривация сна — это тоже наш инструмент, чтобы тоже выйти корректно в какое-либо состояние. И мозг, в том числе наш ум, это тоже инструмент, которым нужно пользоваться достаточно корректно. И именно про это я э, очень много говорим с ребятами в марафонах, что не надо... Ни, вот что-то отбросьте ум не, не говорите с ума не живите с ума нет все что в нас есть это не просто так этим нужно просто пользоваться корректно то же самое что и денежный поток у нас он у всех есть и его открыть на самом деле очень просто когда ты начнешь понимать что ты есть и на сегодняшний день вот кто бы что ни говорил как мы живем на сегодняшний день у нас есть очень э, экологичные способы заработка денег именно в, э, своей финансовой структуры простроения. И это очень важно, где ты не будешь никого обманывать, где ты не будешь никого ущемлять, где ты четко делаешь только то, что нужно для твоей... Э, для твоего комфортного познания себя, для твоего комфортного познания твоей семьи, чтобы твоя семья не нуждалась в чем-то, не смотрела и не заглядывала кому-то в рот, а именно тоже могла наслаждаться своим жизненным путем. И чтобы ты, не думая о том, что там ой тебе нужно учиться, что ты опять принес двойку, или там с утра до ночи пилить мужа. Вон, смотри-ка, люди там пельмени с мясом едят, а мы три хорки хлеба с водой еле-еле доедаем. Чтобы вот этой пелёжки не было, у нас есть очень и очень экологичные способы заработка, чтобы мы могли не только самостоятельно, но и чтобы наша семья могла очень грамотно и очень корректно наслаждаться тем образом жизни, который нам, в принципе, дала эта планета. Потому что вот я сейчас очень много смотрю, я очень-очень от многих вообще отписалась, и в Инстаграме у меня сейчас, я э, только смотрю, либо у меня там совсем близкие мне люди, и то не все, потому что с некоторыми мы просто э, переписываемся, там фотографии скидываем, переписки какие-то ведем. Э, настолько люди вошли в ограничения, вот либо у них одно ограничение, либо другое ограничение, и самое, что страшно, что когда человек входит в какое-либо ограничение, и другой человек, нарисовав его себе таким, который, который он позволил, чтобы другой человек себе нарисовал его, он потом боится признаться в чем-то еще. Угу. И когда он боится в чем-то признаться, все моментально рушится. То есть, если кто-то говорит, вот я такой автоном, вот я не ем столько-то, я не пью столько-то, я не сплю столько-то, я не сру столько-то. И вот он создал себе вот этот шаблон, и потом он боится людям сказать, что вот я попил. Но на самом деле ты вот в эту автономию-то шел, чтобы что? Что вот для чего? Вот они нахватались вот этих вот верхушек, что я есть все, не живи с ума, не живи это. И люди на самом деле думают, что вот это пик, вот это вот просветление — это пик. Но mm -hmm. на самом деле, вот это, знаете, это то же самое, что вот когда ты в бассейне плывешь, и вот ты плывешь, плывешь, ты хорошо плаваешь. Ты уже от, оттренировал все, что можно было в этом бассейне. Но дальше этого бассейна ты не выплывешь, пока ты не наполнишься новыми знаниями. А чтобы наполниться новыми знаниями и идти дальше, потому что я есть все и не живи от ума, это маленькая-маленькая это ступенька. Uh -huh. А дальше за ней практически никто не рассказывает, потому что на самом деле что за этим всем стоит, откуда все это берется, потому что никто не может сказать. А как появилась планета? А как произошел человек? А что будет с нами после смерти? Спросите это хоть у одного просветленного, который себя называет просветленным, вам никто не ответит, потому что вот они дошли вот этой ступенечки, да, это же вот эту вот шапочку одели просветленного. И остановились и это понятно потому что многие люди просто стремятся к этому состоянию оно классное его нужно прожить его нужно принять его нужно прочувствовать и идти дальше наполняться потому что на самом деле после этой ступеньки вы не представляете что но это в открытом эфире конечно же не скажется это даже не скажется не после марафона, то есть ты уже понимаешь, что каким ребятам ты можешь сказать, что можно вот, вот там-то есть э, да. те-то те учения, которые ты можешь идти дальше, например, там со мной да, идти дальше, учиться. Я учусь дальше, вот. я э, не перестаю учиться. И я когда я впервые дошла до того, чтобы понять, что... О, я есть все, я не есть тело. Для меня это было вообще таким открытием. Но когда я это прожила, пережила, и я поняла, что я из этого бассейна могу вообще никогда не выплыть и всегда остаться на том уровне, в положении дзен, мне стало страшно. Потому mm -hmm. что я понимала, что что-то в есть. Не может быть, то есть я же не могу... Се... Я вышла из ограничения из какого-то, не для того же, чтобы попасть в следующее ограничение, и когда я начала ковыряться, я поняла, что, боже мой, а за этим, за всем бассейном-то еще целый океан. И про это, конечно же, никто не скажет, потому что неподготовленному человеку про это сказать, ну, не сказать. Потому что он тебя просто не поймет и просто скажет, как бы… Мало того, что не все понимают вот э, ту, ту степень осознанности, когда ты не есть это мясо, а тут, если ты еще говоришь, что есть дальше вот это вот это откуда все взялось и что будет дальше с тобой, и что будет там и так далее и тому подобное, то это вообще в принципе такая информация, которая, ну, я говорю, это просто взрыв мозга. Mm -hmm. И ты действительно вот правильно сказала, что мы есть, мы состоим все из одного, все состоит из одного. Все из одинаково, да. Ну, и причем и нас вот ты ну, правильно начала. Да, ты правильно начала, что мы стремимся все к счастью и каждый понимает счастье на своем уровне, и мы изучаем себя, и мы начинаем с нуля, да? а чем все заканчивается, неизвестно. То есть нас, я всегда повторяю, нас объединяет что с Творцом? Незнание, не любовь объединяет с Творцом, нет, не горе там, не чист, чистые, высокие, низкие вибрации, нет. Нас объединяет незнание. Он через свое вот это вот пространство, энергию, проявляясь в нас, он познает себя. Мы через свои клетки познаем себя. Когда мы узнаем о том, что мы есть не только физическое тело, а несколько других тел, мы снова познаем себя, но уже в семи телах. Когда мы дальше начинаем познавать себя, мы познаем себя, свое окружение, свои события, свою планету. Свою Вселенную, и поверьте, доступ к информации есть всегда, если есть у вас выбор. Главное правильно вы, выбор сделать и прожить в этом состоянии чистого сердца, и ответы придут всегда. И вот порой мы со светом иногда общались да, несколько раз на такие темы: а, про планету, что нас ожидает, да, а, из чего она, как бы, куда она, да, эта планета на каком уровне приблизительно это все находится, в развитии. И на самом деле просветленных очень много. Каждое тело, как и физическое, имеет ум. А ум — это инструмент. Как же, так же, как и каждый орган, он имеет ум, он имеет память. Вот, каждая клетка имеет память. Понимаете, да, иерархия? Это как матрешка. Все имеет память, все имеет ум, управление. И мы проживаем, мы развиваемся, и мы просто идем дальше и двигаемся, изучаем себя бесконечно. Вот в этом все дело. если мы начинаем искать границы, то мы останавливаемся, мы просто изучаем ту зону, в которой мы проплываем. И мы можем потеряться здесь, да, можно, в принципе, оставаться, уплыть обратно, остаться на этом месте, изучать его, если нравится. Это как вот для меня это зона игры определенно, дети, вот я сравниваю как зона игры. То есть я играл, допустим, на одном уровне, я прошел этот уровень, я пошел дальше. Кто-то сразу проходит игру, не а кто-то возвращается, проигрывает ее снова-снова. Это мой любимый уровень, да. Здесь справа сундучок, я знаю, был скорой помощи, но я его не взял. Я пойду его возьму в этот раз, я с ним поиграюсь. То есть вот это примерно так происходит. Еще раз повторюсь. Про финансовые потоки. У каждого человека есть свои инструменты, потому что у него разный уровень сознания, но никто не отменял инструмент именно осознанности и инструмент именно работы со своим пространством, со своей неограниченностью, со своей бесконечностью. Именно... Все понимания и понимание сути процесса приводит к раскрытию и убиранию этих границ, этих установок, которые заставляют искать снова и снова эти человече... человечеством созданные инструменты и путаться в голове. А по сути, получается, что когда что-то внутри откликается, то без разницы, какой то возьмешь инструмент. Можно с любой взять лопату... Можно взять э, граблю, да, и все равно прополоть те же самые сорняки. Когда ребенок в то же время, да, будет стараться, и ему подойдет только один инструмент. А мы, как взрослые, мы можем сделать это разным инструментом, и быстро, и совершенно. А, также происходит и именно в принятии себя, в понимании, кто есть я. А, все инструменты по поводу финансов, они отваливаются, когда ты познаешь истину природы бытия, изобилие, оно прямым потоком приходит, и люди рассказывают, делятся. И где есть страхи, там не получается. Где нет страхов и нет кривых установок, то все получается. В этом вся разница. Вы знаете, я вам скажу, что у тибетских монахов, которые просветленные, они едят мясо по праздникам. И именно те, которые хотят поднять силу духа, то есть воинственную еще часть, то есть животные инстинкты, они поднимают себе через мясо, для них мясо это лекарство. И вся другая еда, она тоже приносит определенные изменения в наше пространство. Да? Мы все есть не только атомы, а те самые электроны, наполненные протонами и ионами, окутанные энергией эфира. И когда мы с кем-то с чем-то соединяемся, мы несомненно меняемся, Вы даже вы, Посетив этот эфир, можно ничего практически не понять, но вы уже поменяете своих вибрациях, потому что Светлана не ест 14 марта. Я часто на жидкостях и с сухими частыми днями, и а, в моем пространстве люди, которые занимаются йогой, они также перестают есть определенные вещи после консультации уходят на жидкости, да. И здесь реально работает именно Смешивание, информация, которая присутствует у уверенной части, ну, существующей личности, да? существующего такого ну, человек, человека, скажем, у человека, да. Вот. Я бы еще, знаете, что заметила? Это уже очень признанный факт, который доказан учеными. Вот так как у нас сегодня тема финансов, да, у нас очень многие люди почему вот в, такой, в таком бедствующем положении? На самом деле не потому, что у них что-то не то, у них что-то не так, и они чем-то отличаются от других. Просто у нас так устроен наш ум, наш, наш мозг. Вот я ребятам, это у нас прям целая лекция большая. Но сейчас я попробую в двух словах сказать. У нас э, вообще наш ум устроен так, что у нас только 7% готов, готовы, готов мозг принять новую информацию. 93% всегда ищут в этой информации зацепки, почему это делать не стоит, выискивая именно страхи, почему этого не делать. И представляете, какая разница? 7% либо 93%. Это если мы вернемся вот к какому-нибудь земному да, примеру, чтобы было понятно. То есть когда только пошли, например, биткоины, когда они стоили там, по-моему, что-то около 0,03 что ли доллара, вот что-то такая сумма незначительная. И очень малое количество людей в эти биткоины поверили и купили их, да? И через непродолжительное время, очень непродолжительное время, если рассматривать тот аспект, на который он поднялся, они за непродолжительное время стали миллионерами, долларовыми миллионерами. Вот. И это всего 7% их мозга преобладало на 93%. И у нас в жизни все так происходит. Да. То есть смотрите, вот такой вот большой пример когда у нас вообще мозг запоминает чаще всего самое плохое, угу. он так устроен. Защищается, вот. у него основная вот, например, функция когда... защиты, да, основная функция защиты, это нормальная практика биологии. Да, и, например, вот вы сидите там э, на террасе, у вас, э, ваше лицо там отдает ветерок, вы пьете ароматный чай, и вам так приятно, но эту ситуацию, если будет то через какое-то время, вы, скорее всего, ее не вспомните, если вам что-то там не зацепит. Вы про нее забудете. Но если в это же время вы на себя прольете горячий чай, и не дай бог еще у вас останется шрам, вот эту ситуацию с болью вы запомните, скорее всего, вообще на всю жизнь. И у нас так работает в нашей жизни абсолютно все. И, таким и чтобы, нам перестроить, да, да, и чтобы нам перестроить наши нейронные связи, наши нейронные сети не на страхе, не на зацепке на что-то плохое. Именно об этом мы с вами и говорим очень часто. То есть мы очень много даем информацию в обычных прямых эфирах, которые открыты. Очень много даем информацию, естественно, в своих марафонах, потому что... Не всю информацию могут люди воспринять так, как мы ее хотели бы передать. И поэтому как бы, отвечать за чьи-то действия, которые приняты неправильно, излагая наши слова, конечно же, это не хочется. И именно поэтому нужно человеку думать, не, не, мозг никуда не денется. Все равно мы думать будем, на этом этапе будем, жить нужное сердце. Но думать мы все равно будем. У нас же этот инструмент есть, и он слава Богу работающий. И чтобы правильно думать, нужно нам с вами искать те пути, те возможности, те инструменты, которые именно для вас будут наиболее благополучными, наиболее благоприятными, чтобы простроить, чтобы не копаться в болоте старых воспоминаний старых проблем, вот эти вот перемалывать, а что было в детстве, а что было еще что-то, чтобы это постоянно, вы можете завязнуть в этом болоте навсегда. Эти проблемы, они будут вы, вылезать всегда, потому что Нам мы вообще, уже с вами да. вот сейчас сколько разговариваем, этот эфир уже половина эфира в прошлом, и вот это да. прошлое, оно никогда не остановится, оно всегда будет. И либо вы простраиваете новую колею из своих нейронных сетей, ту, которую нужно вам, либо вы постоянно в прошлом и пытаетесь что-то изменить. Прошлое не изменить. Будущее не настроить максимально, а прожить это состояние здесь и сейчас, вот это вот талант. А я, и знаете, этим нужно пользоваться. Да, время слышишь? просто подходит к концу. Я, знаете, а, а обычный он? простой пример приведу, ребят. Вот вы ездите за рулем, большинство из вас, да, вы обычно привозите, что-то поломалось, вы привозите, да, и просите, чтобы вам починили. Ну, допустим, вы приехали к черному магу, да, допустим, также ваша жизнь что-то починить, да. Черный маг это тот человек, который берет, за вас делает, но он употребляет что-то чужое, да, допустим, что-то чужое, живое там, слюни лягушки, не знаю, там, что-нибудь еще, какую-нибудь там фигню, прилепил, замазал, отдал и сказал, все будет работать. Четыре месяца проработала, а глушак у вас снова отвалился. Вы приезжаете в другое, понимаете, место чинить, а вас там белый маг встречает. И белый маг, астролог, нумеролог, кто угодно, он бы не был, он своими инструментами. Он рассказывает, слушай, друг, у тебя здесь глушак отвалился, царапина была, да? Наверное, я смотрю, здесь было на соплях все предела, давай тебе сделаю качественно, классно. Я, он начинает все приделывать, все замечательно. Там посидел, порисовал, там, короче, помедитировал, все замечательно, все хорошо, добавил кучу всего, но самого главного не сделал, поэтому уже через 8 месяцев у вас снова все отвалилось. Если в первый раз вам пришлось еще э, да переплатить за первый раз, за второй раз вы ничего не переплачиваете, но вы снова приезжаете и на починку. А вот мы со Светланой вместе рассказываем и говорим, когда вы приезжаете в третье место чиниться, мы говорим следующее, уважаемый друг, а ты правила читал? Ты умеешь вообще парковаться? Почему ты паркуешься и не смотришь, куда ты пар... сдаешь жопой, чтобы твой глушак стоял на месте? Понимаешь, вот в чем вся суть. То есть здесь суть не об инструментах, нет. Здесь суть именно о том, как проживать здесь и сейчас. Как проживать именно, чтобы все сферы просто локдауном легли картами, тузами во все стороны и только для вас, и не только для вас, а для Вселенной, и этот, чтобы пазл сошелся, чтобы было просто счастье. Понимаете? Ловить счастье и кайф здесь и сейчас. Не думать о том, что будет завтра, что-ли было в прошлом, не ковыряться. Это можно много делать, пока э, работает ваш ум. И есть здесь очень много разных практик. Вот. Но самое главное – это найти себя. И одно из основных, да, остановить дыхание, найти себя. Это не просто поговорить об осознанности, а вот у меня еще присутствует медитация. То есть медитация не та, чтобы одели розовые очки, посидели, послушали там, помедитировали, нет. А проговаривается живая медитация, где опять же проговаривается Найди себя, уйди в центр себя, проработай это, вот это вот, да, пусть отвалится, убери мысли там за дверь. Это не значит жить без мозгов, это значит понять свое состояние, кто я. Я не просто атом с мозгами, а я бесконечность, и в то же время я есть все и есть ничто, потому что я частица живущая, в то же время меня не существует, потому что нет прошлого и будущего. Это и есть состояние здесь и сейчас. И вот именно умение управлять правильно машиной приведет к тому, что не будет отваливаться глушак больше и царапаться там бок или что-то еще. И вы перестанете ходить по этим мастерским, сервисам, чтобы чинить свою жизнь, чинить себя и все прочее. Вот. Вот так вот. <смех> Такая меня мысль посетила. Да, Крестюшка У нас смеется, совсем заканчивается да. время уже, да, насколько? Да. Может быть, здесь у кого вот, кого-то какие-то вопросы, может быть, есть, ребят? Я вот что хочу сказать, что у нас намечается марафон вместе со Светиком. А, вот... Будет очень интересно, потому что, во-первых, да, разные опыты жизненные, то, как мы пришли к той точке, на которой мы здесь находимся, разные пройденные инструменты, и, соответственно, люди, которые будут поглощать это, притягиваются разные люди, и будет образовываться интересная новая компания, потому что, как правило, приходят на мастера, приходят люди на энергию, да, на тот вкус. То есть мороженое покупает шоколадно тот, кто любит шоколад. Да, соответственно, сорбет купит тот, кто любит сорбет. Вот. Сегодня вечером была в магазине, да, детям покупала, соответственно, все просочилось, все видно. Не скрываю. Так Также здесь. А когда у нас вот такая разносторонняя, интересная группа формируется, то можно проработать очень много вопросов с разных сторон, посмотреть, потому что естественным образом, невозможно находиться в одном поле, смотреть ракурсом в одну сторону. Нужно уметь смотреть, учитывать север, запад, юг, восток вот это все вместе, да, понимать и смотреть себя, и наблюдать себя, и быть изнутри и везде сразу. И именно разные точки зрения, потому что Мир весь есть зеркало, а мы отражаемся в каждом по чуть-чуть в -чуть человеке, и чем больше людей, тем больше своих сторон мы можем увидеть. Вот. Тем интересен вот такие вот разносторонние эфиры, да, как у нас и Светланой складываются, такие разносторонние марафоны и все прочее. Так что пишите в личку, мы вас ждем, присоединяйтесь. Какие еще вопросы есть? Я знаю, что очень интересно, наверное, будет пообщаться про детей. Следующий марафон, может быть, сделаем про детей свет. О, удовольствие. Тоже очень такая... много, особенно на марафонах, очень много задают вопросы, и на марафоны идут э, женщины, которые прорабатывают через себя вот эти ситуации. Действительно, это очень хорош, хорошая проработка, и действительно. Э, Давайте сделаем такой небольшой эфир. Конечно, за, за час мы всего не расскажем, но если мы чем-то сможем помочь вам, чтобы если что-то откликнется, то я, конечно, с удовольствием могу... Я двумя руками, потому что дети — это вообще наше все. Я сегодня была у подруги, у нее малышок, им 8 месяцев через четыре дня. А я им продела курс массажа, и они там встали, пошли, заговорили и так далее. Ну, определенное время прошло, появился тонус там ручек, Шейки, вот. Но я о том, что я приехала, мы общаемся, но я заметила, что дети не настолько чистые, они настолько чистые, что я просто мне кажется, ну я, блин, просто перестала дышать, ребят, настолько чистая энергия. Там понятно, сухие они были, они продолжились, вот. А состояние именно дыхания, оно еще глубже стало. То есть его не то что глубже я просто не заметила, как она исчезла, А потом я поняла, что я вообще практически не дышу. Он настолько размазанная, я стала искать его, но ну, перестала умом это делать, чтобы не вылететь с него. Именно детки, они настолько чистые, и чем меньше детки, тем, если мы прислушаемся к ним, тем легче прийти к автономии, правда. И этому море примеров, согласись, Свет? Оп. Да, да. Мой... Черный ящик. Ой, да. Вот. У меня зря садится. А, ну все, значит, это сигнал, ну, да, всё, хорошо. Ладненько, лады. Давайте тогда следующий вторник, эфир, тема дети и автономия. Давайте начнем о самом главном о да. трепещущим, Потому что вот мамы чаще всего м, женщина забывает о том, что она может быть и женщиной, и любовницей, и сестрой. И дочка, она в первую очередь мама. Это вот чаще всего боль такая накипевшая, да, так устроено наше, опять же, пространство, социум, что женщина в первую очередь мать. Вот. Поэтому этот вопрос, думаю, многим понравится разобрать. Будет... Пожалуйста, заранее подготовьте свои вопросы, чтобы не да, были. Будет да, будет здорово, да. В процессе накидайте, мы прям выделим время пройдемся по ним. Это очень важно. А, потому что кто не сообразил задать вопрос, он увидит в вашем вопросе сразу для себя свой вопрос и ответ. Это мега, как важно друг другу помогать. Ну ладненько все. Заканчиваем. Всем спасибо. Всем спасибо. Всего доброго. Пишите. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.